Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у всех сюрприз вот в виде такой красной строчки, которая появилась над аккаунтами, которые монетизированы, я так полагаю. Итак, что от нас хотят? От нас хотят указать налоговую информацию в AdSense. И то есть, будем ли мы платить налог Соединенным Штатам 30% или 0%, это будет зависеть от того, какие сведения мы подадим в Аценсе. Итак, что от нас требуется? От нас требуется, если нас смотрят жители США, то доход от этой части населения мы должны отдать в казну. США, вот и все. Если мы не подадим налоговую, так сказать, декларацию, то со всего дохода, который мы получили, независимо от того, были это жители России или еще там чего, снимется с полной нашей суммы. Чтобы этого не произошло, нам надо быстренько подсуетиться и заполнить декларацию. Давайте посмотрим, чем нам грозит это новое введение. Нажимаем «Аналитика», «Расширенный режим», переходим, и вот здесь у нас местоположение. Сколько же штатов смотрят меня за последние 28 дней? Сколько людей из Штатов. Вот, Соединенные Штаты, меня тут смотрят, Россия, Украина, в основном Казахстан. Штаты 0%, поэтому мне ничего не грозит, как бы, с дохода взимания каких-то процентов, вот с этого дохода. Но все равно заполняем декларацию, чтобы уменьшить ее до нуля. Что нам нужно сделать? Идем в наш Google Adsense. Изменение налоговой информации. Здесь тоже висит у нас предупреждение, что мы должны это сделать. Нажимаем «Изменение налоговой информации» и сейчас будем заполнять. Вот. Мы не сможем получить выплату, пока ее не заполним. До 31 мая нужно это сделать. Но чем быстрее, тем лучше. Добавим налоговую информацию. Добро пожаловать. Нам требуется подтвердить наш аккаунт. Так... Все, аккаунт подтвержден и начинаем заполнять налоговую информацию. Поскольку я являюсь физическим лицом Диана Саенко, я нажимаю физлицо. Если вы юрлицо, жмите далее. Юрлицо. Являюсь ли я гражданином, резидентом США? Нет. Далее. Выберите налоговую форму. Здесь есть две возможности. Первая – это для тех, кто действует на территории США. Для нас, не действующих на территории США, заполняем налоговую форму W8B. Так, заполнить налоговую форму W8B. Так, имя физического лица... Коммерческое название компании «Страна гражданства». Выбираем нашу страну, где вы проживаете. Я в России. Индивидуальный номер налогоплательщика. Иностранный номер налогоплательщика. Ну, давайте заполним ИНН. ИНН есть у нас у каждого гражданина России, достигшего совершеннолетия. Записали. По поводу страховки США ничего не надо. Далее. Адрес. Первая строка адреса. Итак, первая строка адреса, вторая строка адреса. Пишем улицам, как бы, буквы латинские, а писать латинскими буквами. Далее, дом, точка и квартира. Вторая строка адреса пропускаем и пишем город латинскими буквами. Область выбираем из выпадающего списка. Индекс почтовый ваш. Почтовый адрес и адрес постоянного проживания совпадают. Соглашение об избежании двойного налогообложения. Претендуете ли вы на пониженную налоговую ставку? выбираем да для россиян являетесь резидентом страны с которой в США заключено соглашение об избежании на двойного налогообложения да и страна из выпадающего списка вот мы тут есть в этом списке ставим все далее социальные налоговые ставки и условия их применения. Здесь мы выбираем все сервисы, которыми пользуемся. И из выпадающих списков статья 6.1, налоговая ставка 0 выбираем. Почему подпадаем? Потому что мы не ведем на территории США никакой деятельности читайте внимательно не имеем в США постоянного представительства и не оказываем в США независимые личные услуги и постоянной базе и так далее то же самое кинематограф и телевидение выбираем статью налоговая ставка и те же самые по той же самой причине и также авторские права в других сферах. И налоговая ставка 0%. Ставим везде галочки. Далее. Предварительный просмотр. Так будет выглядеть итоговая версия документов. Ну, давайте откроем хотя бы один документ и посмотрим его. Ну, здесь... Вся информация обо мне и выбранная ставка 0 процентов я подтверждаю что созданные налоговые документы были проверены мною и заявляю что все сведения верные убедитесь что у вас везде там стоит 0 процентов и едем дальше Сертификат налогоплательщика полное имя. Ваше имя указано в разделе Подписи. Вы подписываете эту форму от своего имени. Да, от своего имени. Оказывало ли юридическое или физлицо? Услуги компании Google и вело ли деятельность на территории США? Нет. Я подтверждаю, что услуги и деятельность не вела и не размещаем инструменты. Аффидевит об изменении налогового статуса. Если вы уже получали денежки, ставьте галочку во втором кружочке. Если не получали еще деньги, а только планируете первый раз получить, то в первом кружочке. Ну вот и все. В принципе, отправляем нашу форму и смотрим, что нам выдается. Одобрено. Отправитель. Ставка 0%, 0%, 0%. Дорогие друзья, если вам было полезно это видео, Заполняйте быстрее декларации и э, да прибудет с нами сила. Всем пока. Это канал Тех Минимум.